Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 7 часов по Москве. А это значит, что в эфире очередной выпуск нашей уже традиционной рубрики ⁇ Крипта без иллюзий ⁇ Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 19.00 по Москве. А это значит, что у нас в эфире уже традиционная рубрика ⁇ Крипта без иллюзий ⁇ И сегодня у нас в гостях... Вы знаете, мы в эту рубрику стараемся не приглашать людей, которые не имеют какой-то практический за собой опыт. И сегодня у нас в гостях тоже практик, человек, который поделится, ну, на мой взгляд, вот одной из самых такой интересных тем. Про него много можно чего рассказывать, но как бы давайте лучше мы с ним пообщаемся, зададим вопросы, и вы сами поймете, кто это такой. Алексей Муравьев. Алексей, добрый вечер. Всем здравствуйте, добрый вечер. Отлично, Леш, ну давай тогда, знаешь, как немножечко, чтобы наши зрители и ну, кто нас смотрит, это кто в записи будет смотреть, расскажи немножечко о в индустрии криптовалют, как давно этим занялся, что может тебя сподвигло, как, как вообще ты оказался вот на этом рынке-то? Угу. А, вообще индустрия с индустрией криптовалют, да, я познакомился еще в конце 2016 года случайно, если честно. И на тот момент я искал какие-то дополнительные способы заработка, изучал арбитаж, арбитраж трафика. И где-то случайно я увидел один скриншот в одной из групп о том, что человек за неделю заработал 3000%. Я тогда вообще не поверил, думал, ну, как это вообще возможно? Начал рыть, изучать, и постепенно-постепенно вот пришел к тому, что начал изучать эту индустрию. Если честно, то на протяжении где-то четырех месяцев каждый день с шести вечера там, до 12 ночи я сидел и читал, изучал, рылся в этом, копался, потому что мне было дико интересно. Вот. Но как инвестирование я на тот момент это не рассматривал, потому что ну, для меня это был темный лес. И для того, чтобы своими деньгами рисковать, нужно знать, куда ты их инвестируешь. Вот, Поэтому очень много времени я провел в изучении Uh, знакомился с ребятами, кто был более опытный, uh, чтобы перенимать от них опыт, вот, и достаточно глубоко в это погрузился, и я понял, что это уже стало uh, одним из моих смыслов жизни, я получаю это удовольствие, живу в этих новостях, то есть круглосуточно, да, стараюсь наблюдать, что происходит на рынке. В общем, и, засосало, да? Ну, ну, можно употребить и такое слово, конечно, да, вот. Но это, я думаю, хорошие, хорошие, даже... конечно, конечно, конечно, конечно, вот. И поэтому дальше уже пошли более серьезные работы и серьезные проекты, направления, да. И сейчас тоже у нас уже там следующей стадии развития идет. Но самым интересным мне показалось вот за все это время это участие в проектах на стадии ICO. А, на тот момент, это была вот весна прошлого года, когда уже на, ну, начали инвестировать первые деньги, тогда я вам скажу честно, рынок рос как на дрожжах. То есть все просто в десятикратном размере увеличилось, там не надо было быть каким-то а, крутым экспертом, чтобы заработать, просто там а, проинвестировал, все, взлетело продал, счастливый. Да? Вот, uh -huh. Но а, постоянного, роста, постоянного роста быть не может, по, по законам, да, финансовым. После роста всегда идет падение. Вот и, как говорится, были первые взлеты и падения. А, но это достаточно все интересно, приобретается огромный опыт. Вот, но самые большие, скажем так, проценты прибыли мы а с моей командой мы получали вот как раз таки участвуя в проектах на стадии ICO. Вот. А Давайте, знаешь, как немножечко разберем. Прости, прости, что перебью Давай, знаешь, как сделаем? Там что, ну Наши видео могут смотреть люди, которые, может быть, только начинают изучать ICO или только вообще о криптовалюте узнали. Расскажи, пожалуйста, что вообще такое ICO, почему они могут давать такие колоссальные проценты, и вообще, что это вообще за звери, с чем его едят, как это все работает? А, вы знаете... Сергей, вот когда вообще я первый раз услышал, что такое ICO, я не понял, думал, это название какой-то игрушки или там название какой-то валюты, вот, но углубившись уже, да, я понял, что это аналог IPO, может быть, знаете, да, на финансовых, фондовых рынках IPO, это вот сбор средств под выпуск ценных бумаг, да, на какой-либо там проект, да, акции, которые уже торгуются на бирже, выходят на биржу, торгуются, но здесь маленько очень похоже по аналогии, но маленько подходит все по-другому. А все это с английского переводится как Initial Coin Offering, это то есть перевычная продажа монет. То есть объясню по-простому. Представим такую ситуацию, что я молодой стартап, мне нужны деньги да, на то, чтобы реализовать свою идею. Неважно, связано ли это с блокчейн-технологиями, либо с каким-то классическим бизнесом или направлением, да, либо с какой-то нереальной идеей. Я заявляю об этом миру через специальные там, форумы, сайты, маркетинговую компанию, привлекаю к себе ну, криптовалюту да, в виде денежных средств, то есть эфирами или биткоин, и взамен я людям отдаю так называемые акции или у нас, как говорят в криптоиндустрии, токены. Вот. Тем самым угу. я получаю криптовалюту, да, денежные средства, на которые я могу этот проект реализовать. А в зависимости от того уже, как успешно будет реализовываться, или вообще он будет жить или нет, от этого зависит уже курс токенов, который я отдаю людям, то есть в своих акциях как бы, да. И они либо растут, либо падают. То есть, в то есть, получается... От этого... то есть получается, смотри, идея ICO немножечко так родилась из тоже такой довольно-таки модной популярной темы краунфандинга. То есть когда люди выставляют свою идею на какую-то общую большую площадку и говорят, нам для этого проекта, чтобы эту идею воплотить, нужно столько-то денег. И каждый по возможности скидывает ну, какие-то суммы, чтобы набрать вот, денег на реализацию этого проекта. Правильно? Да, совершенно верно. Но вы понимаете, здесь на данный момент, вот на рынке криптовалюты, это у нас рынок такой дикий-дикий запад, не было практически вот, в прошлом году никакого регулирования. А ранее еще, тем более, там, в 2016 году. Да? И очень много появилось проектов, скажем, таких недобросовестных и неэкологичных. Самый бум ICO, да, вот, проектов, который привлек огромное количество средств, пришелся на лето прошлого года. И очень легко было заработать на таких проектах. Ну и, в принципе, также легко можно было потерять. Было много проектов, которые открывая, там, скажем, продажи своих монет или токенов, да, фиксировали астрономические суммы, там, 100 миллионов долларов, 180 миллионов долларов, и потом этот проект сдувался. Либо он сейчас находится такой на стадии, там, дешевле, чем цена ICO, да, его монета. И это тоже все можно, в принципе, прогнозировать. На хайпе очень много появилось скам-проектов, так называемых, которые собирали деньги. И просто куда-то пропадались с деньгами. И люди оставались, ну, как говорится, ни с чем, да, с ненужными обесцененными токенами. Поэтому э, нужно быть очень аккуратным, э, стараться анализировать, разбираться, прежде чем куда-то заносить свои средства. Вот. Это скажем, да Скажи, пожалуйста, вот, допустим, э, все-таки 16, вот как ты говоришь, лето 17 -го года, да, там очень много проектов запускалось. Ну. Давай так, по-хорошему прошел почти год. Сколько по статистике вообще вот из этих стартапов э, за год, ну, скажем так, воплотили свои идеи э, и довели обещанные, скажем так, слова до результатов? Uh -huh. а, знаете, Сергей, про, дело в том, что а, у каждого нормального проекта должна быть своя дорожная карта, да? где они поэтапно uh -huh. подробно расписывают как и когда они реализуют данную там, стадию этого проекта. Поэтому немногие проекты за год реализовали то, что они обещали. А вообще, если говорить по-хорошему, за целый год из там, 100%, если будем брать, да, 90 где-то, может быть, 5% проектов, которые были на стадии ICO, они торгуются либо ниже цены ICO, либо вообще там, цена их ушла прям в пол, да, очень низко стала. И, к счастью, есть определенные параметры, по которым можно определить проект, он добросовестный, хороший, долгосрочный или нет. Но, опять же-таки, мы должны понимать, что все эти проекты делают люди. Все зависит от людей. Да? Это не какая-то волшебная там, история, когда все может само собой произойти. Это делают люди. И самое главное здесь – это кто воплощает проект в жизнь, команда. Да? И на это уделяется огромное, огромное Работа на анализ команды, кто этот проект там, защищает, там адвайзеры, так называемые. Да? То есть, те люди, которые а, представляют проект в международных выставках, в сообществах, кто а, свой авторитет ставит на эту компанию, скажем, да, защищает эту компанию своим авторитетом. То есть, это тоже такой а, очень значительный а, факт. Угу. То есть получается самый основной момент, на что нужно обращать свое внимание, это на, на то, на как, какая команда воплощает да, проект. То есть, где они были до этого, какая у каждого человека история. Потому что они же не, про, ну, не приходят просто так ниоткуда. Каждый человек по-любому где-то участвовал. И это же можно посмотреть, в принципе, да? Совершенно верно. А, вообще желательно прям разбирать каждого члена команды, там, его биографию через интернет, через социальные сети. По-хорошему, на каждого члена команды должна быть какая-либо ссылка на Twitter, либо на in есть такая социальная сеть. Uh -huh. И там мы можем просмотреть историю, да, что он делал год назад, полтора-два года назад. Если, грубо говоря, год назад он попивал пиво в каком-либо клубе, да, а сейчас он хочет воплотить какую-то революционную идею, считает себя экспертом, хочет собрать там, 50 миллионов долларов, то здесь можно призадуматься. Стоит ли такому человеку доверять? Бывают такие проекты, к сожалению, русские да, проекты, которые заявили огромную сумму денег, но так как рынок был хайповый, если, ну, будем говорить да, откровенно, летом прошлого года, то все идеи, там они какие были, там реальные или нереальны, они все заходили, люди скидывались, все верили в то, что это очень высокодоходные инвестиции, вот, но... Бывали и проколы, и чаще всего это было с русскими проектами. Не буду озвучивать, наверное, их да? делать антирекламу. Вот. Но когда есть такие живые, скажем, свидетели, кто вот, видели, как ребята собрали там 30 миллионов долларов, и они сидят с деньгами, не зная, что, что с ними делать, куда их девать вообще. Вот сидят в офисе и думают, куда нам деть деньги. То есть огромное количество денег – это не есть хорошие показатели для проекта. Я знаю такие проекты, которые собирали там, 5 миллионов долларов, 4-3 миллиона долларов, но они намного качественнее, чем те проекты, которые собрали там, 50 или 100 миллионов. Самый простой пример – это, например, вот проект Банкор, Может быть, слышали, в прошлом году он собрал за 3 часа, всего лишь за 3 часа, 180 миллионов долларов. Тогда вся сеть блокчейна Ethereum она просто легла, транзакции не выполнялись, но проект был многообещающим. Ну, на то, чтобы им реализовать а, то, что они задумали, им надо, ну, где-то, может быть, лет 4-5 лет вот где-то, да. Но люди э, на хайпе, все заходили, все закидывали, неважно, хороший проект, нехороший, закидываем по-любому. При выходе на биржу там э, получим так называемые иксы, да, то есть там проценты прибыли хорошие. Uh -huh. вот, но э, время все расставляет на свои места, все такие сомнения, они быстро развеиваются, как только проект появляется на бирже. Ну вот, прости, пожалуйста, я вот тогда, знаешь, такой у меня вопрос. По-хорошему, если взять, вот, например, э, представь такую ситуацию, э, вот мы с тобой решили сделать ICO, у нас действительно хорошая идея, то есть мы, мы все оценили и так далее, мы не делали завышение. То есть здесь, мне кажется, ключевой момент, знаешь, какой должен быть? Вот на наш проект нужно, например, там, ну там 5 миллионов, смысл mm -hmm. нам собирать 30. То есть это, это важно, потому что если, например, то же самое ISEO останавливается, то есть, грубо говоря, он говорит, нам всего столько нужно. И когда они столько набрали, все, они тормозят. Ведь никто же не тормозит, идут, идут деньги. Это, это уже, мне кажется, с первого что это что-то не очень чисто. А дальше вот смотри такой нюанс. Большинство людей заходят в ISEO не потому, что им наш проект понравился. Таких людей, которые реально за идеи идут, ну и процентов, я не знаю, 5-7. Остальные-то идут чисто, чтобы на получить деньги. И получается, что мы с тобой тоже обречены, потому что как только мы выйдем на биржу, они все эти токены начнут сливать. И получается, что у нас деньги начнут таять прямо на глазах. Вот есть здесь какой-то момент, потому что из-за этого, получается, и мы проект не сможем вытянуть, потому что все токены слили, когда на биржу мы вышли, и все, все потеряно. Да, Сергей, с тобой полностью согласен. Присутствует такой момент спекулянтов, которые охотятся за тем, чтобы при выходе сразу слить с хорошей прибылью да, токены. Но сейчас пришло такое время, да, такой холодный душ, когда после январского роста, там, да, 7 января, были максимальные показатели в криптоиндустрии. Капитализация доходила практически до 800 миллиардов, да, прям близилась к триллиону заветному. Сейчас она где-то около 250 миллиардов, да, то есть очень так достаточно резко просела. И, естественно, просели все курсы, все монеты, все курсы криптовалют. И люди стали намного осторожнее и уже э, не кидают деньги куда бы то ни стало, да, во все подряд. Появилось очень много хороших экспертов, команд, которые анализируют проекты на возможность там предварительного скама, да, когда люди просто собирают деньги, пропадают. То есть сейчас, скажем, ну, будем говорить по-простому, не прокатит такая ситуация, как было летом прошлого года, когда мы могли, знаешь, были такие случаи, когда делается лендинг там, там за 500 долларов, да, даже там может, за 300, вставляется адрес кошелька, пишется какая-то глупая идея, взятая из интернета, вставляется фотография, селфи с Виталиком Бутерином, и он там за час собирает там несколько тысяч эфириумов. И, то есть все, чувак, как бы никому ничем не обязан получать какой-то токен взамен там человек. А Смарт-контракт пилится. Даже там, такое по, было? 15, за 15 минут пилится, да, ну, чтобы просто токен получить взамен эфириумов. Да, даже было такое. И это говорит о том, что, к сожалению, больше 90% людей, кто сейчас на рынке, да, криптовалют, они не сильно разбираются вообще в тенденции, да, вот в анализе таких проектов и монет и, ну, это опыт, да, за опыт нужно платить деньги, вот, поэтому я считаю, что как раз таки вот наше сообщество, она очень хорошо поможет людям, да, не терять деньги, а разбираться постепенно, анализируя проекты, куда можно там вложить, куда нельзя, вот, и к сожалению, так, тогда не было такого, такого сообщества, как EZBZ комьюнити, да, и люди тогда просто там на бум посылали свои денежки, эфириумы. Вот. Все познается в сравнении. Скажем тогда давай да. уже к твоей эксперте вернемся. Вот ты у нас как специалист по выбору ICO, как специалист по инвестициям в ICO. Вот скажи мне, пожалуйста, вот давай немножечко каких ICO вы участвовали, как вообще там обстояли дела, сколько, ну, хотя бы X-ов подняли, и как разбираться вообще в этих ICO. Как вот, например, вот там их в неделю, нам тысячи выходят. Как понять, вот это хороший, вот это хороший, куда вкладывать вообще. Так, я прям сейчас открою, у меня тут есть списочек ICO-проектов. Сейчас одну секунду. Так, мне тоже мне, мне записывать надо, да, куда прям куда вкидывать. Ну, я могу прям поделиться, да. Ну, можно сначала, чтобы куда-то а, вкидывать, надо это изучить самому, правильно? Uh -huh. Можно что, я скажу, может, мне заплатили денег, чтобы я это пропиарил. Да? Вот. Ну, я для нашего сообщества поделюсь обязательно. Вот. Но а, смотри, вообще, в каких ICO-проектах я участвовал с командой, где-то это примерно 15 проектов. За вот последние 8-9 месяцев, да, и 85% примерно из них они дали очень хорошую прибыль. Если даже брать сегодняшнюю ситуацию на рынке, да, когда все в очень большой просадке, эти токены все равно в хорошей прибыли. При, на пиковых значениях рынка там, процентов доходило до процентов прибыли. Один из самых моих любимых проектов я могу прямо его озвучить, это. 0x project или монетка zx она еще можно ее найти это достаточно интересный проект и у нас сложилась такая ситуация что а это проходило 16 августа последний день да сейчас проекты стали очень грамотно проводить вот стадию пресейла и publicблик до да, публичной продажи то есть сейчас все подряд не могут участвовать и Сначала вводятся, например, там так называемые white-листы, белые списки. То есть, чтобы мне uh -huh. купить эти токены, мне нужно за какое-то время где-то оставить свою заявку, да, что я хочу в этом участвовать. Либо состоять там в какой-то телеграм-группе, либо там в канале Дальше, если я прохожу white-лист, я дальше должен пройти кейси систему так называемую, идентификацию личности, то есть система знать своего клиента. Да. Если я прохожу ее, то уже тогда я получаю доступ к покупке этих токенов. И сейчас многие проекты стали действовать таким образом. Что это дает? Во-первых, это, если проект реально качественный, хороший, это ограничивает предложение. То есть не все могут поучаствовать в, этом, в продаже монет в И уже люди, кто не смог поучаствовать, они купят эти монеты на бирже, но дороже. И, честно сказать, именно таким принципом мы руководствовались, когда вот участвовали в проектах, за счет чего получалось сделать достаточно хорошую прибыль. И, как ты сказал, самый успешный из них проект это 0 Project Эти монетки я до сих пор держу сейчас. С августа месяца я ни одну не продал. Только на, скажем, локальных падениях и взлетах я перезакупаюсь. Да? Ну, тем самым увеличивая баланс этих монет. Вот. Если хочешь, могу в двух словах рассказать, что это такое. и Давай. Могу... Диспо, ну, порекомендовать всем нашим партнерам, да, всем нашим друзьям эту монетку прикупить к себе в портфель. Это такой протокол, на базе которого строятся децентрализованные биржи-обменники уже. То есть это платформа, если по-простому, да, не все же понимают, может быть. И по-простому это значит то, на, это такая платформа, на базе которой строятся вот биржи, да, и обменники. То есть, Сейчас э, криптоиндустрия старается уйти от централизации. Все биржи централизованных можно взломать, э, хакнуть, да, угнать деньги оттуда. А децентрализованные биржи, с ними такого сделать невозможно. И поэтому, благодаря этому протоколу, вот сейчас появляются такие продукты. Но самое, что главное, интересное, э, во всех этих э, биржах и обменниках на э, протоколе 0x, который сделали, монетка ZRX используется как комиссия при покупке и продаже. То есть там э, можно торговать токенами стандарты ERC-20, то есть то, токены, которые сделали на блокчейне Ethereum. Их там порядка сотни. И при каждой сделке э, вы платите комиссию в монетках ZRX. Что это нам дает? Это, во-первых, э будем рассуждать по-простому. Чтобы мне эту сделку совершить на этой платформе, мне нужно купить эту монетку ZRX. Куда я иду? Я иду на биржу и покупаю эту монетку. Uh, и, и таких, как я, много людей. То есть, если идет постоянная uh, ликвидность монеты, значит, uh, повышается на нее спрос, да, и тем самым растет ее курс. Вот. Uh, можно посмотреть uh, самое, что самое интересное, да, есть такой сайт GitHub. Uh, это там выкладывают, выкладывают коды, да, программные коды. Разработчики, кто делал блокчейны, пилят какие-то проекты, uh, и на GitHubе в топ-10 активных проектов вот x занимает, по-моему, третье или четвертое место. Там еще есть биткоин, эфириум. Да? То есть это те проекты, в которых реально ведется работа. То есть там пишется код, разрабатывается что-то. Вот поэтому а, мы эту монетку значит, брали а, по 4 цента, если мы будем считать а, в долларах. Да? А, по 4 цента ее пиковые значения доходило в январе до 2,5 долларов. То есть это порядка процентов прибыли показывала вот у нас на стратегических показателях. Сейчас ее цена где-то примерно 60-50 центов. Ну, все равно это неплохая прибыль, скажем так, да, 1000 на ну, да падающем, конечно на падающем, падающем рынке. Вот. Поэтому, вот как один из примеров, да, я привел. Если нужно, я даже могу рассказать, какие проекты в будущем сейчас предстоят, на которые стоит обратить внимание. На самом деле, конечно, очень трудно найти. Конечно, надо. Нужно, да, Сергей? Если нужно, я могу конечно, рассказать. Я... Я... Единственное, да. только можно я сейчас то, что чуть-чуть перебью, и ты прямо расскажешь, на какие проекты обратить внимание. Друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат. И, соответственно, я эти вопросы Алексею задам. Давайте, у нас сейчас мы стараемся, чтобы наши, вот, скажем так, вот эти встречи были такие емкие, лаконичные. Вот, мы стараемся 40 максимум. Вот, сейчас Алексей рассказывает самый сок, ну, а чуть-чуть попозже мы будем зачитывать ваши вопросы. Поэтому вопросы пишите в чат. Леша, а теперь Супер. мы ждем, куда же деньги вкладывать? Ну, во-первых, опять же таки говорю, что я не сказал, вы изначально поизучайте сами, да, чтобы вы, ну... Далее холодную оценку уже непосредственно, вот, изучив проект. Я могу предоставить список тех проектов, на которые я сейчас обратил внимание, но также бы я хотел рассказать о пару проектах еще, которые я купил на стадии SEO, но которые достаточно интересны. Вот мы на днях с Анатолием обсуждали как раз такие проекты. Я вот сказал, что ну, достаточно есть перспективно интересные вот такие проекты, которые прошли на стадии SEO. Это вот, например, проект, есть такой проект KIN, если, может быть, слышали, есть такой американский-канадский мессенджер KingKick, то есть, ну, типа Телеграма, да, но только там аудитория пользователей всего лишь 20 миллионов человек, и это в основном юноши и, и юные девушки, да, возраст 14-15, там, 16 лет. Но что самое интересное, King, вот, грубо говоря, вот этот мессенджер кик он хочет внести, ввести свою внутреннюю криптовалюту, да, и этой криптовалютой, чтобы люди могли оплачивать какие-то подарки, рекламу, любые транзакции, перевод денег, все это совершали через криптовалюту, и когда аудитория пользователей там около 20 миллионов, это ну, достаточно хороший спрос на вот этот токен. Поэтому этот проект меня тоже заинтересовал, тем более у него достаточно и такие авторитетные, и и президент. И самое, что интересно, есть уже готовый продукт в виде мессенджера, который работает, не, там, уже, если не ошибаюсь, больше пяти лет на рынке, да, с достаточно неплохой аудиторией. И это один из первых таких проектов, которые, скажем так, социальная сеть, мессенджер, да, который вводит свою внутреннюю криптовалюту. То есть ликвидность у нее будет стопроцентная, и если на нее есть спрос, значит, на нее ее будут покупать. Что самое интересное, это криптовалюта а, а, пока что нигде, этот токен нигде не торгуется, а, только торгуется на один дезинфицированных биржах. Вот. Но чтобы на, на ней купить что-то, это тоже надо манейкой разобраться. А, так, что еще хотел сказать? Вот, а, в сентябре прошел это все и пиковые значения в январе а, прибыли доходило где-то до полутора-двух тысяч процентов вот, с момента покупки. вот сейчас да, ну сейчас, конечно, рынок так как упал, там процентов немного, прибыли где-то может быть 400-500 процентов. Тоже достаточно интересный проект, рекомендую присмотреться к нему. Дальше сейчас, что могу порекомендовать, на что обратить внимание. Вообще я любитель инвестировать в такие технологичные проекты, да, который какую-то новинку вносит или на базе чего будет создаваться что-то новое, что нужно сообществу, крипто-сообществу. Да? Я, если честно, не люблю такие проекты, связанные с классическим каким-то бизнесом, потому что да, возможность этот это токен, ну, не знаю, будет он ликвиден или нет, когда это все будет востребовано, тоже непонятно. А, значит, какие проекты мог бы порекомендовать присмотреться? Это проект Neo Exchange. Это такая детализованная биржа на блокчейне Neo. Это проект Definity. Когда он выйдет, скажем, а будет проводиться, пока неизвестно. Вот у меня в пометках стоит. Это тоже такой интересный блокчейн. Что самое интересное, команда у ребят очень мощная. И те ребята, кто двигали интернет на первых ранних стадиях, они входят в команду вот этого проекта Definity. Дальше. Есть такой проект Go Network. Uh, они, ребята стартап, они выиграли конкурс uh, Ethereum Waterlow, то есть проходил конкурс совсем недавно и те, кто, uh, то есть все блок проекты, которые хотят на блокчейне Ethereum, там, сделался, да, свой проект они представляли, защищались и вот этот проект Go Network занял первое место, и Виталик Бутерин теперь у них адвайзер и вот как раз сейчас проходит стадия white-листа, то есть нужно заполнить свои данные, отправить и ждать, пока тебе придет ответ. Вот Что еще интересное можно подсказать? Есть такой проект Sili, Sili.pro. Если честно, я не успел в него зайти. Там сейчас идет стадия попадания в белый лист, да? в белый список. Это такой блокчейн, как его называют, 4.0 уже, да? более усовершенственный, более улучшенный. Вот, но лично у меня в отношении него такие, такое мнение особое, не, не факт, когда, как быстро его реализуют. То есть нужно смотреть на реализацию проекта. Там. Его могут реализовывать там, пять лет. И за счет чего у нас будет расти цена токена? Да? Нам же всем нужна прибыль. Мы же ну, не прям такие все идейные. Да? Нам же интересно заработать на этом. Ну, Поэтому да, нужно да, да. присмотреться и поизучать. Вот, в принципе, такие вот основные проекты, которые вот я бы мог бы порекомендовать. Вот. Нормально. Я не загрузил? Сергей, я не сильно загрузил. Не-не-не-не-не. Вот, такого... Не-не-не. Все... все, здорово. Сейчас, знаешь, такой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот, допустим, как, какие вообще параметры выбора вот, как вот ты определяешь да? вот скажи нам хотя бы я не знаю можно 5 параметров на что посмотреть чтобы ну не лохануться скажем так чтобы выбрать достойный проект угу. так одну секундочку ага. а, во-первых во-первых на что стоит посмотреть это, я думаю, прям можно под запись давать, потому что ну, я провожу обучение, и тоже мы разбираем такой, такой пункт, как анализ ICO а проектов, да, по каким параметрам его анализировать. Во-первых, во обязательно смотрите, какой продукт этого проекта. Да. Если продукт какой-то ну, бесполезный, ненужный, не то... Смысла, ну, нет, да, инвестировать в такой проект. Нужно посмотри, представить, какая целевая аудитория у этого продукта. Будет ли он востребован через, там, 1, 2, 3, 4 года. Вот. Если ответ «да», можно переходить к следующему этапу, грубо говоря, анализа, да, то есть обязательно поизучать продукт. Я прямо сейчас могу э, на примере одного проекта, если вы сейчас, вот, секундочку. Дальше нужно посмотреть, кто является командой. Обязательно изучить подробную команду, кто является адвайзерами, кто является эскроу. Эскроу это такие люди, которые контролируют поток денежных средств, ну, расходные, да, когда уже осе прошло, и этот человек там, дает добро. Выпился первый этап там, да, в реализации продукта. То есть этот человек дает добро на то, чтобы вторую там, часть денег выделить и так далее. То есть это человек, который ответственный за деньги, собранные на стадии SEO. Да? Обязательно изучить команду. Что за команда, кем она представлена, чем эти люди занимались до этого проекта. Есть какие-то у них успешные разработки, либо продукты реализованные. Да? Дальше. Обязательно посмотрите, посмотрите на партнеров. Партнеры, Какие партнеры у этого проекта? Бывает, что партнеры достаточно мощные уже на каких-то состоявшихся проектах. Я могу сейчас рассказать на примере проекта Bitoken. Может быть, слышали тем, с кем я общаюсь, с ребятами, я всем рекомендовала присмотреться к этому проекту. Да? То есть, в двух словах, это, может быть, слышали, что такое Airbnb, продукт такой есть, Airbnb, сервис. Слышал, Сергей? Я слышал, но вот если ты расскажешь по детальнее, что это, буду теперь признаете. Да-да. Ну вот а Airbnb – это такой сервис по аренде и жилья, да, сдачи жилья в аренду. То есть он сводит людей, кто сдает жилье и кто хочет снять жилье в разных странах мира по очень таким приятным, приличным ценам. А, и вот PrideBitoken – это такой аналог Airbnb, но на блокчейне сделали, да, то есть людям не надо будет там платить там, в местной валюте, или в еврох или в долларах, или в рублях, все это будет реализовываться через а, токен B и, и блокчейн сам. да То есть по смарт-контрактам будет реализовываться процесс, то есть доверие без доверия, так называемые. Да? Контракт прописан, он будет исполняться с обеих сторон, даже если люди друг друга не знают. Вот. Что мне больше всего нравится, например, у этого проекта а, очень сильная команда, ну, вот на примере, да, это ребята, технические директора, бывшие там, Гугла, вот прямо сейчас смотрю, Гугла, Абера и Убера, да, и еще Фейсбука. То есть команда mm -hmm. там достаточно мощная, прям топовая. А, эдвайзеры, то есть люди, которые, скажем так, представляют проект на международной арене, а, тоже достаточно сильные, это все бывшие или являющиеся директорами каких-либо, да, каких-либо фондов либо каких-то крупных компаний технологичных. Дальше, что мне нравится, здесь очень, например, мощные партнеры. То есть нужно смотреть вообще, какие партнеры, да, нужны ли они этому проекту. Может, там какие-то партнеры, там сеть магазинов «Пятерочка», которые, ну, по сути, нафиг не нужны, да, здесь. То есть здесь достаточно сильные партнеры в качестве китайских фондов, то есть, это такой больше проект азиатский, там очень много азиатов. То есть, здесь, например, очень мощные китайские венчурные фонды. Да? Про проект Request Network, то есть, это, там, грубо говоря, PayPal на блокчейне, если говорить по-простому. Дальше мы смотрим, в каких новостных источниках этот проект публиковался. Да? Но я вам скажу честно, вообще рекламу в каком-либо новостном источнике можно купить. Вот, то есть мы сами рассматриваем там варианты, вот, да, ради интереса даже. А, это стоит, ну, может и дорого стоить, может и недорого. Но если деньги есть, можно хоть в любом там источнике, хоть в коин-телеграфе, да, а, есть такой очень популярный ресурс криптовалютный иностранный, заказать там статью, и люди подумают, что да, если его напечатали, значит, проект классный. Вот. Ну, это тоже как параметр, на который можно обратить внимание. Дальше, что самое интересное, нужно смотреть на так называемую токен-метрику, то есть как распределяются токены. Если а, а, большее количество токенов остается, а, например, у разработчиков, у команды, я вам так скажу, это не есть хорошо, а, потому что при случае они могут эти токены скинуть на биржу и просто курс ну, обвалить, да? если захотят, скажем так, они выйти из, из своих токенов. Вот. Нужно смотреть, чтобы чем больше децентрализации, да, тем больше людей получает токены, тем лучше. То есть, тем меньше смогут какой-то манипулятор опустить курс токена. Вот. Это тоже нужно, стоит обратить внимание. Обратить нужно внимание также на стадии продажи. Если есть какие-то стадии продажи определенные, вот, например, как в проекте BitToken, здесь было аж целых три стадии продажи. Первый – это приватный пресейл, Он, это то чисто для стратегических партнеров, и на нем продавалось токенов на 5 миллионов долларов. Даже спустя полгода, даже где-то 4 месяца был публичный пресейл, и там могли участвовать инвесторы, у кого там было 30 эфир эфирмов или больше. Ну, по тем временам это где-то, может быть, где-то 1025 долларов, да, минимальный вход. И опять же-таки, было продано токенов на 5 миллионов долларов. Это участвовали также аккредитованные инвесторы. То есть инвесторы, да, например, там США, которые должны иметь аккредитацию, чтобы участвовать в данных а, проектах. Ну и, например, публичный токен сейл, то есть публичные продажи. А здесь уже люди могли покупать от 0,1 эфириума и больше. И тоже обратим внимание, что лишь на 5 миллионов долларов. Это ну, самое такое, знаете, забавное все было, вот этот биткоин, потому что, например, один человек смог купить только на 0,4 эфириума. Ну, по тем временам это где-то 400 долларов, это ядварь месяц, всего лишь это максимально. Если у меня там есть 100 тысяч долларов, я бы не мог его там купить на 100 тысяч долларов. То есть я бы купил его на бирже в итоге. И это очень хорошо, когда есть ограничения на одного человека. То есть на это тоже стоит обратить внимание. Также, ребят, обязательно изучайте дорожную карту проекта. Там должны быть очень значимые события, подробно расписаны хотя бы первый год работы. Да, то есть реализация бета-версии, альфа-версии продукта, какие-то э, большие этапы и так далее. Ну и, естественно, нужно изучать подробный white paper, да? то есть белую бумагу, так называемую, в которой описана вся техническая документация проекта. Обязательно нужно изучать очень подробно. Вот. Если вкратце, то примерно где-то так вот. Так, Сергей, я почему-то не слышу тебя. Я понял. Леша, Леш, вот здесь у нас есть некоторые да. вопросы. Да, да, да, а, да. Значит, спрашивают. Кардана. Раз, раз. Да-да-да-да. Сейчас попробую. Так, сейчас слышно лучше? Да, да, слушай, нормально, нормально. Один, два, три. Uh -huh. Значит, вопрос, вопрос, что насчет кардана вообще? Как насчет кардана? Слышал ли ты про это такое? А, кардана, да, да, я слышал, конечно, по, об этой криптовалюте, но я вам скажу честно, вообще сейчас очень много информации, много а, различных нет. криптовалют. А вопрос, что, так, что, что нормально? насчет кардана, слышал ли ты про той, кардан что-нибудь? Да, про кардан я слышал. А, насколько я знаю, это очень достаточно перспективный проект а, с очень сильной командой. Вот. Но я вам скажу честно, у меня его в портфеле нету, и очень а, подробно я его не изучал. Я слышал лишь такие общие а, хорошие отзывы от своих товарищей, да, да, у которых да, этот, да, а, эта криптовалюта есть. Вот. Но невозможно знать все токены, да, всю подноготную всех токенов и всех криптовалют, потому что ну, это просто физически нереально. вот, То есть я, например, могу, скажем так, держать ответ за те токены, которые есть у меня в портфеле. И сегодня я вам их пару токенов порекомендовал. Вот Про кардану лишь только положительные вещи могу сказать. Да, хороший криптовалюта, можно ее прикупить на долгосрок. Так, Сергей, я что-то опять потерял твой голос. Не слышу тебя. Алло? Я понял. К сожалению, вот мы хоть и сообщили, вопросов больше нет. Вопрос. Не пишут так, если... вопросы. Так, сейчас слышно? Да, да, да слышно, слышно. Вот ты видео включаешь, Сергей, ты, ты видео да, включаешь, у тебя может быть интернет плохой, либо, или у меня плохой интернет. А вот ты о -о -о -о, видео включаешь, и о -о -о -о. начинается у нас голос подвисать. Алло, алло, раз, раз, раз. Алло. Да, да, да, я слышу. Как меня слышно, Сергей? Нет, нету больше вопросов, к сожалению, Леш, не хотят. Я думаю, мы а, заканчиваем. Могу... С интернетом проблемы. Сергей плохо слышит. Я, могу... я думаю, мы разобрали а, вопросы. Сейчас слышно? Очень да, плохо. Да, да, да, да, я да. говорю, вопросов больше нету. Тогда спасибо большое, что сегодня нам время уделил. Много мы чего интересного узнали. Вот. Уверен, что еще один раз с тобой увидимся. Да. Спасибо, Сергей. Так... Спасибо. Тоже очень приятно. Очень приятно. Обязательно еще увидимся, и я постараюсь рассказать очень интересные вещи, которые многим людям помогут, а я все, как я прощаюсь, не, не да. потерять, как минимум не потерять свои средства, Да. Заработать. А, так, ну что ж, тогда спасибо большое, Леша, что с нами, увидимся еще, я уверен, не один раз. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо, до свидания.